Всем привет, компания на Хотим показать вам очередной Хавал на прямом впрыске Хавал F7X 2 литра 190 лошадиных сил Двигатель с прямым впрыском Установили комплект Alex Idea Duo Блок управления Расположен рядом с бензиновым блоком управления Газовые форсунки Barakuda. фильтры центробежный ультра и редуктор Shark Adapt до 250 лошадиных сил под воздушным фильтром стоит. И выносной газовый клапан. То есть фильтра менять удобно. Фильтры. Так, баллон у нас стоит. Вместо запасного колеса на 54 литра. Баллон заказывали специально под. Размеры. А, высота 200, диаметр 720. Есть по запаске. Если баллон лежит на обычном 54 литра, он выступает. И полка у нас. Первая машина у нас вот такие были. То есть она там неудобно было а, Брякала полочка, немножечко дорабатывать приходилось. Выглядело не очень эстетично. Сейчас конкретно под эти автомобили заказываем специальный чтобы все ровно положилось. Заказка, соответственно, вот такая в багажнике будет. Так все выглядит. Заправочное устройство в лючке бензобата. Расход бензина на данном автомобиле будет всегда примерно 5-10%. По словам владельца, расход бензина по городу в среднем 15 литров. В дальнейшем будет расход газа 15 литров и примерно ну, 2 литра бензина. Таких автомобилей мы уже поставили достаточно много. Все, все, штатненько работает, прекрасно. Приезжайте, и вы, если вас сховал любой, в принципе, с прямым впрыском, мы установим газ в ваш автомобиль. Всех с наступающим Новым Годом! Всем пока!